Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и мы начинаем с вами ролик тестирования новинок первых каталогов Фаберлик. Сразу хочу сказать по ароматам. В пробнике мы с вами тестировали, да, в обзоре заказа. Вот тот, что, не красно-малиновый, да, флакончик вот этот, Абсолют Шип. Это не Рина, это нет, это красный восточный аромат один-в-один, один. вот просто один-в-один, один. ну и, и на Ренату тоже похож, и он более-менее стойкий. Вот на мне они уже порядка 4-5 часов, я его слышу. Я его слышу, но если принюхиваюсь, если, конечно, распылить на одежду, и так далее, будет будет возможный шлейф. Нет, ну шлейфа здесь нет. Он, в принципе, такой же, как и первоначально звучит. Может быть, слегка-слегка изменяется. Который в сиреневом флакончике, тут... Я его практически уже не чувствую совсем. Он даже при первоначальных нотах нужно было принюхиваться конкретно, хотя я там полпробника на руку излила, да? Он какой-то вот неуловимый. Я даже... Он точно ни на что фиберлик не похож, он совсем нестойкий И он какой-то вот, как я его первоначально писала, фиалочка, так и есть, но он пропадает. Совсем. Может быть, надежде он, конечно, будет и подольше держаться, но он пропадает. Это не мой аромат. Я не хочу заказывать полноразмерку ни того, ни другого. Тем более, что у меня есть красный восточный, да. Но сиреневый вообще пропадает буквально моментально. Ароматы не шлейфовые. Не многогранные, как бы, что ли. Не знаю, не раскрываются. Но а сиреневый, конечно, это что-то новое. Это что-то новое. Такого фаберлик еще не было. Можно, конечно, за 70 рублей заказать пробник, потестировать, вдруг вам понравится. Что-то интересное. Даже вот не могу сказать и не зимний аромат, и не летний, и не весенний аромат. Какой-то вот интересный такой фиалочка. Цветочки. Ну, надо, надо, понюхать, потому что вам могут его описать как угодно, ноты все зачитать там, мнение свое рассказать. Ну, во-первых, на каждом аромат раскрывается по-своему. Тепла, холодная кожа, вот это все. На каждом абсолютно по-своему раскрывается аромат, это, во-первых. Во-вторых.. И нос наш тоже чувствует абсолютно по-разному все. Поэтому, конечно, лучше брать пробники и мне ничего не доверять. Но мне в душу ни один из ароматов не запал. А сейчас мы пойдем с вами тестировать э серию ума, пена, которая меняет цвет. На самом деле это очень интересно. Кстати, кстати, написано, что пена не содержит СЛС, СЛС, парабенов э и так далее, но содержит пав натурального происхождения и содержит глицерин, чтобы кожа детей не так сохла. В инструкции по применению написано, что э под струю воды и при контакте с водой пена меняет цвет. Так, пена меняет цвет, или что, я не могу понять. Ну, в общем, будем с вами пробовать по-разному, посмотрим. Ну что, мы открыли воду, открыли пену, она сама по себе светло-зеленая. Добавляем. Вот она зеленая. О, синяя что ли, становится? Да. Она синяя становится, да, смотрите. То есть сама она вот пена зеленая, жидкость, да. а так становится синяя при контакте с водой. Ну, прикольно. Пены много уже видно, такая прям. А пена, туда пена. Но это не пена. Ну здорово. И это у нас ананасик. Да, будешь в ананасике сегодня купаться котен. Пены много, она да, она становится вот такой вот синенькой цвет морской волны. Интересно. Можно котенку попробовать и на ванне рисовать, а потом да. мочить и смотреть, как она будет менять цвет. Это у нас с вами артикул 2882. Кому интересно подробный состав, вы, конечно, можете и на сайте глядануть информация все ну, так интересненько по поводу этих новинок мыли голову Ксюшки уже вот этим шампунем бальз... шампунь гель для душа не бальзам не бальзам совсем 28-24 вы знаете волосики блестят блестят но совсем спутанные вот очень-очень сильно спутанные у Ксюшки уже почти до пояса волосы и прям нереально запутывает поэтому обязательно либо масочку, бальзам, какую-то несмывашку, потом детку применяем, потому что не расчешь просто после него. И гель для душ, она тоже попробовала, ей понравилось, сказала, вкусненько пахнет, все отлично. 28,81, будем ждать, когда на складе появится из этой серии бальзам, будем его тестировать, и тоже вам тогда расскажу. По поводу пасты, девочки, мне так понравилось живиться, мне так понравилось, и, на правда, все мои домашние сказали, фи. Я помню, девчонки прямо ее спрашивали, ждали, когда она появится на складе, 24,44, я даже не ожидала, ну, бюджетной пасты. 70 рублей как бы бюджетно. Свежесть мы уже брали, она нравится. Нам нравится всем, она нравится Ксюшке. Экстра свежесть. классическая такая зубная паста, и не вызывала Вы знаете, у меня 2245. Повышенная чувствительность и в отличие от пасты эксперт, хотя эти пасты в два раза, а то есть в три дешевле бывают, да. живица, мне понравилась безумно. Она прям живица, живица на вкус. Вот прям кедр, кедр живица, она непрозрачная, она плотная, она очень хорошо пенится, прям изумительно, нужно совсем чуть-чуть. И очень круто очищает. В течение всего дня и после приема пищи, то есть вот в течение дня держит а, чистый эмаль. Мне очень понравилось, поэтому буду брать еще, но сейчас посмотрю кашу, понаблюдаю, чищу только ей, а будет ли вызывать повышенную чувствительность. Если нет, то прям будет в любимчиках. Ну и на этом все, мои хорошие. На этом видео буду заканчивать про новинки. Все вам рассказала. Ссылка для регистрации в как всегда, под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.